три отличия моего курса питания и стройности. Первое. Мягкий переход в новое состояние тела и психики. Вы даже не заметите, как ваша жизнь мягко перейдет на другие рельсы. У вас не будет ощущения, что вам надо сделать что-то невозможное. Вы не будете выбиваться из вашего привычного ритма жизни. Вам не надо будет жестко брать себя в руки и стискивать зубы от неудобств. И если вы устали от жесткого подхода, когда надо сразу сесть на урезное, невкусное пресное питание, бегать, прыгать в тренажерном зале и считать калории, то приходите ко мне. Вы будете приятно удивлены, что можно по-другому получить нужный результат построить, обновиться и даже улучшить здоровье второе отличие сакральный акцент во всем обучении на курсе питания это очень необычный нестандартный подход то есть мы вообще не считаем калории, мы не заостряем внимание на том что сложно делать мы заходим в эту тему совершенно с другой стороны каждую неделю я работаю с каждой участницей курса особенным образом плюс добавляю много практик в этом направлении и главное только на этом курсе я даю мою аудиокнигу о женской силе в итоге это меняет все как процесс так и результат особенно его закрепление. Крепление. Ведь часто ситуация в других подходах, пока считали калории, построили, бросили, сразу поправились. Тут такое исключено изначально, и это я даже выделяю в третье отличие. Я считаю его самым главным, то есть, когда вы придете к нужному результату по весу и здоровью, эти результаты у вас точно зафиксируются, они от вас не убегут никуда. И это будет самым приятным эффектом, ради которого стоит попробовать мое особенное обучение. Напишите мне в директ, хочу стройность, и я расскажу подробнее.